Друзья, всем привет! В этом видео поговорим о парачейнах на DOT на Кусама, почему я в них участвую, почему считаю, что это тихая гавань, которую можно переждать криптозиму, криптобурю, как бы ее ни боялись, как бы ее ни называли. Почему я направляю около 50% своего портфеля именно покупая токены Палкодот и Кусаму, чтобы направлять их в голосование пользу проектов, которые хотят стать частью их экосистемы. Если тебе это интересно, присаживаемся. Поехали! В этом видео постараюсь пократче, я не буду сейчас углубленно вдаваться в технологии, что такое Кусама и полкадот. У меня есть на эту тему видео на YouTube-канале, ты можешь найти их. Или же я оставлю в конце видео, где можно перейти, будет по ссылочкам посмотреть тот или иной видеоролик. Кратце хочу сказать, что экосистема от Palcadot не зря у нее такой круг, и видите вот такие квадратики, надстройки. Это и есть парачейные проекты, которые хотят войти в эту экосистему. И вот эта паутинка, она обозначает то, что в этой экосистеме Palcadot предоставляет супер Безопасность, супер масштабируемость И они присоединяются и будут взаимодействовать друг с дружкой Здесь будет перетекать хорошая ликвидность С разных проектов, в том числе эфирма и биткоина и Каждый проект, чтобы стать парачейном Он должен обладать каким-то полезными да, там, действиями Чтобы быть в этом экосистеме И я уже стараюсь анализировать, выбирать такие проекты и всю информацию, естественно, я кидаю вот в Телеграм-канал. Поэтому обязательно подпишись. Если будут проекты, которые я посчитаю нужными, чтобы там можно участвовать и мы можем заработать, отбить вложенные от наших DOT или Кусама, я всегда стараюсь туда заходить. И всю информацию сначала дублирую Телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь обязательно. Вкратце скажу, весь анализ я делаю на сайте Parachains Info. Здесь есть аукционный. Можно накладывать между Кусама и Палка Об этом сайте... Очень хорошим я тоже снимал видеообзор отдельный, ссылку под видео оставлю в описании, смотрите обязательно. Поручения на Кусама уже идут около наверно двух месяцев, полкадот только начались, идет первый батч, то есть первая пятерка проектов из этих 11 будет у нас станет порученными на полкадот. Я заходил в Мумби, Макала, Стар Параллель, больше мне проекты, которые здесь есть, не интересуют. Все, которые я заходил, как видите, они четверки лидеров, и они парачейнами естественно станут и развертывать сеть уже будет после 16 декабря, где мы получим э, ихние токены, которые нам предоставляют бесплатно. Именно что? Я свои доты залочил пользуюсь, пользу, к примеру, Акала. Акала вознаграждает меня своими токенами, что я в нее поверил. И этот проект стал парачейном на полка дот. И таким образом, плюс-минус анализируя, иногда с этих проектах мы можем забирать вложенную в эквиваленте в долларах сумму в DOT или в Кусаму, через месяц или через несколько месяцев мы можем уже в долларовом эквиваленте забирать с этих же вознаграждений. Потом в случае с полка ДОТ через два года нам возвращаются ДОТы, в случае с Кусамой нам возвращается через год наша Кусама. А проекты линейно в случае с полка до, в течение двух лет нам выдают свои токены, а в случае с Кусама в течение года. Таким образом, эта история вообще, но ну, я не вижу здесь проигрыша никакого. Если вы не спекулянт, ни, ни на краткосроке, не пытаетесь там, ну, сорвать куш именно там, на разницу, не тредите этими дотами или всем остальным. И тем более это очень опасно, сейчас я дальше это покажу. Я уже жду аукцион вот, второй. Некоторые проекты, которые здесь есть, они мне интересны. И я, естественно, буду снимать в них видео и буду дать информацию в телеграм-канал, в который я буду заходить, где мы можем получить будем хорошую прибыль. Поэтому на вот этом проливе, который произошел, естественно, я подкупил дот там, по 27 долларов, взял его и буду заносить в эти парочейные. Также взял кусанку по 280 Пусть будет тоже, если будут интересные проекты, я туда буду заносить. Смотрите, если вы трейдите до, да, брали вы по 50, ждали цену по 100, не дай бог, вы поставили где-то стоп по 30, и вы вынесли, а вы сейчас просадки в минусе, понимаете, в долларах. Если вы на споте, да, вы сейчас тоже в просадке, вы переживаете, может, вы лишнее набрали. Я это все понимаю, я сам некоторые позиции на марже держал, меня выбило нормально. Для меня как бы сумма ну, существенная и очень обидно, тоже стопы далеко уставил. Я не мог подумать, что сквизанут так, что даже третьи плечи полетят. Поэтому здесь я в огромном минусе оказался с точки зрения трейдерства, то, что я набирал по дороге, то утекло в общем в трейдинге. Да? С этим все понятно. А я очень доволен, что именно парачейны для меня как спасательный круг. Все, по любой цене доты, которые я покупаю и использую в парачейнах, я получаю токены в них вознаграждения. Некоторые окупаются сразу, некоторые чуть позже и мне еще и Dota и Kusama возвращается, так я это беру по любой цене. Есть просадка взял, есть по 40 взял. Первые 4 парачейна, которые я вам показывал, я вообще брал дот по 12. Это очень выгодно. Если даже будет медвежий рынок, будут проливы, я буду только рад. Понимаете? Я с удовольствием буду брать доты и по 20, и по 10. Если будет 5, я вообще буду в восторге и набирать его по 5 и направлять парачейна. Понимаете? Это инвестиция в долгу. Потому что если вы не инвестируете в криптовалютный рынок, в течение, ну, некоторую час портфеля хотя бы в течение двух, трех, пяти лет и фундаментальные монеты, а я считаю, DOT это фундаментальный проект, очень сильный, то зачем вообще сюда инвестировать? С целью спекуляций, это все круто, хорошо, но не всех получается. И не верьте в тем людям, которые рассказывают, что они сейчас, вот это биткоин наверху был, они все вышли с рынка. Они все зафиксировали, они такие красавчики, у них USDT куча. Да нифига подобного. Все они тоже потеряли убытки, сидят либо в крипте по уши, либо стопы повиносило. Это большинство. Да, не спорю, есть люди, красавчики, где-то на интуитивном уровне, где-то у них больше информации, что нужно было зафиксироваться, где-то проанализировал хорошо, но это малая часть, кто успел отсюда унести руки да потому что ну вынесла всех очень красиво ничего здесь плохого нет это было будет продолжаться неоднократно еще на криптовалютном рынке поэтому если мы будем даже и это уже медвежий рынок и мы сейчас отскочим там где-то к 53 там по биткоину 55 если наверх уже не пойдем а будем разворачиваться подать вниз то я буду с удовольствием подбирать такие фундаментальные проекты как dot в некотором случае Кусама, если будет видеть там тоже интересные проекты, чтобы в моменте эквивалентов доллара отбивать вложенные средства в эти монеты за счет вознаграждений других проектов и плюс получать еще обратно, как инвестиция в долгую, через два года или через год, вот эти доты и Кусама. Я не знаю, сколько они будут стоять через год, через два я вижу минимальную цель по ДОТ вообще вот так в течение цикла. Даже этого я увидел 80-100 долларов. Если этот цикл закончился, я более чем уверен, следующий цикл будет, и, он, и эту цену мы когда-то увидим. Может, мы и больше цену увидим. Уже проект действительно очень сильный. Сколько будет крипторынок? Вот все говорят, зима, мы там упадем, медвежий рынок, мы будем 2 года там... На дне вот эта стагнация, вот эта вся история. Я, к сожалению, когда вот эти стагнации были две, я еще эфир брал по 10 долларов, не разобрался, потом продавал его по 11, понимаете. Вот. И если бы такие случаи были как с парачейнами чтобы я на 2 года где-то закинул эфир и продал бы уже его где-то по 1000 долларов, а не по 9, понимаете. Я вообще молчу про сегодняшнюю цену эфира. Поэтому вот такие моменты, это как спасательная гавня. Ну, даже, может, даже к лучшему, что вы залочили, и вы просто не дергаетесь, понимаете? Они хоть целые останутся, чем сейчас. Вот что, вот что делать? Я взял ДОТ на 50 долларов, к примеру. Сейчас 30. Вернется цена 50 долларов? Да хрен его знает. А может, она не вернется туда еще год-два. Вот, а вам где-то срочно денежка понадобится, и вы не будете думать, где ее заработать, где ее взять другим способом. Вы будете сливать минус крипту, и все. И что здесь хорошего? Ничего не вижу хорошего. Я так сливал крипту и жалел. У меня было и биткоины, у меня были и эти. Все это было, и на вот таких сливах я повыходил, технологии не разобрался и 4 года к ней не шел. И вот эти стагнации, криптозимы, я вместо того, чтобы анализировать и на дне подбирать монеты, я вообще ну плевал на это все дело, это не работает, это херня, это все ерунда. И вот видите... Этот цикл, естественно, тоже прошел мимо меня. Поэтому следующие вот такие падения, я не буду там ждать цикла и еще чего-то. Просто на какие-то малые части, которые у меня будет деньги или не будет денег, неважно, но буду всегда стараться вот где-то фундаментальные монеты подбирать. Я вам не говорю именно участвовать в парачейнах, подбирать именно DOT, Кусаму. Выберите, какие хотите. Есть НЕР протокол, классный проект. Есть Кардана, там будет падать тоже, да, есть Атом, есть... Эфириум, биткоин, тот же самый. То есть вы смотрите для себя, набирайте вот эту фундаментальную часть, потому что на таких проливах, вот эти шиткоины, говнокоины, это все уйдет не бить ее, оно потеряет 99% и неизвестно восстановится когда-то или нет. Имейте это в виду, ребят. Так вот здесь, я надеюсь, моя позиция. понятна. любое снижение, любая цена... Я направляю 50%, именно анализирую хорошие проекты, которые будут становиться частью экосистемой полка ДОТа и Кусамы. Я туда инвестирую с точки зрения спекуляции по выгоде, отбить сразу вложенное USDT в первый месяц или в несколько месяцев, и потом уже эти ДОТы продать. Или смотреть, какая цена будет через 2 года, или вообще по кругу все это там разморозилось, туда вложил. То есть все это можно вот так по кругу закинуть, потому что экосистема полкодот даже в течение года в это колесо свое около 100 парачейнов, по-моему, может принять. И представьте, сейчас вот уже, давайте мы нажмем вот Project, есть Parachains Info, сайт. Кусама уже залочили эмиссии, 30% эмиссии Кусама уже залочены в парачейнах. И девять процентов вот только начались полкодотовские, да, пораченные. 9% эмиссии тоже. И чем больше проектов, вот этих парочейных выходит, туда люди закидывают дот. Естественно, дот становится меньше, кусаны становится меньше. Потихонечку это хорошо будет сказываться в долгосроке на, на, на их цену. Эта история с парочейными однозначно, она очень хорошая, она очень выгодная. Но вы всегда анализируете да, несколько альтернативных точек зрения по шарте, там по интернету, по там, еще каким-то блогерам. Поспрашивайте какое-то мнение, не надо ни в коем случае там, нести последнее, дай бог, заемное, закидываться в ДОТ или Кусаму и лочить там парачень. Нет, вы просто для себя решите, нужно это вам или нет. И какую-то часть пробуйте, я же говорю, если хотите со мной дублировать там, то, что делаю я, подписывайтесь на телеграм-канал, и там уже э, те проекты, которые я анализирую, и, да вам не надо будет голову ломать, что и как там, вы просто будете туда инвестировать и таким образом в долгосрок, а в краткосроке может даже будем отбивать потраченные, затраченные да, доллары на ДОТ и сразу после вознаграждения, которое нам будет давать проекты я для себя принял решение 50 процентов я направляю туда 50 что там для трейдинга что-то у меня для спекуляции что-то для инвестиций в другие там проекты поэтому само собой я головой не кидаюсь да там на всю котлету в одну историю но как бы на, у меня на нее больше такие надежды да и я готов рискнуть даже 50 ну, процентами того, что я инвестирую в крипту, именно в это направление. Ваши комментарии, участвуете ли вы в парочинах или нет, что вы вообще думаете про эти систему полка Дот и Кусама, держите ли вы их не токены, монеты, считаете ли вы их перспективными, буду рад почитать в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока!